Квартира для души или бизнеса? Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске большая двухуровневая квартира с потрясающим видом на море. Но, знаете, она реально прям для души. Можно использовать для бизнеса. Она удачно делится и получится несколько квартир для сдачи. Дом находится на улице Бамбуковая. Вот такое окружение. Это микрорайон Новый Сочи. Имеется тут мини-маркет-квартал. В общем, на самом деле, данная локация ну, для многих является спорной. Хотя море здесь в пешей доступности. Есть пляж Альбатрос, есть пляж Санатория Радуга. До центра Сочи, например, до морпорта, там где-то 3 километра. Ну вот, многим этот район не знаком, а многим не нравится, а кто-то в нем души не чает. Вот так выглядит сам дом. Кстати, в квартире имеется гараж на два автомобиля. Он закрывается роль ставнями. Сейчас вам покажу. Привет, не упади. То есть пультик вы открыли. Второй пультик у вас будет от гаража с роль ставней. Смотрите, дом строился в 2010 году. И чтобы сохранить пальму, вот было принято вот такое решение. Ну а там, кстати, второй уровень парковки. Пойдемте сейчас покажем. Это въезд на второй уровень парковки. Ну, и тут дорога пошла на соседние дома. Вот. И, и здесь тоже можно парковаться. Но зачем, когда есть свой гараж на два автомобиля? Представьте, да, сколько работы было проделано, чтобы сохранить одну пальму. Кстати, вокруг нее сделали вот такие лавочки, да, и... Небольшая такая небольшая небольшая детская площадка. Ну что, официант, хватит спать, кофе наливай. Здесь неплохое семейное кафе в соседнем доме. елочки розочки. Вот, инфраструктура такая, как школа, сады. Здесь, собственно, тоже в пешей доступности. Давайте еще немного территории вам покажу. Смотрите, это таунхаусы. Такие соседние дома. Ну, задумка-то неплохая, согласитесь, так-то уютненько, не так ли? Здрасте, Напишите что-нибудь в комментариях, какие ваши впечатления. Вот здесь тоже там хаоса, красивые пальмы, ну вот, как-то так. Приехали вы на лифте, на этаже всего два пентхауса, они, кстати, аналогичные, там общий балкон, Площадь 320 квадратных метров. Смотрите, какое светлое помещение. То есть, если сделать пентхаус для души, это будет ну просто сказка. А можно использовать квартиру как гостиничный бизнес. Ну, например, как я это вижу, да? Если поделить по номерам, то с левой стороны есть стояк с коммуникациями. То есть, это будет первая студия, как вариант, да? Вот это будет вторая студия. Они все с окнами будут. Со соответственно, независимы друг от друга. Это третья студия. Вот с таким видом. Вид покажу все-таки со второго этажа. Вот одна студия будет с балконом. Значит, и три аналогичные квартиры будут в обратную сторону, то есть видом на море. 15 киловатт света, большой двухконтурный газовый котел. В общем, с коммуникациями здесь проблем никаких нет. То есть если использовать пентхаус не для души, допустим, а для гостиничного бизнеса, то здесь мы с вами насчитали 6 номеров. И наверху тоже, давайте вот так еще покажу... Наверху можно сделать как минимум два номера. Они будут таких креативных. Смотрите, с высокими потолками. Вот С левой стороны, допустим, это уже да, своя терраса. Да? Вот, кстати, вход. Вот, с террасы открывается вот такой вид. И этот котлован, в конце концов, наверное, когда-нибудь достроит. И не будет этого, извиняюсь за этого слова уродство, вот. но зато есть красивые горы Красной Поляны, смотрите, весь микрорайон Новый Сочи как на ладони, в том числе море, которое я вам сейчас покажу. Итак, это я насчитал седьмой номер, если делать эту квартиру для бизнеса, можно сделать для души, смотрите, высокие потолки, то есть можно сделать второй уровень, света достаточно много, и восьмой, допустим, номер либо 320 метров квартира для души был покупатель хотел вот на этой террасе делать джакузи но не сошлись по цене вот эту конструкцию можно убрать и у вас будет здесь джакузи могло бы быть джакузи с потрясающим с прямым видом на море на красивые Кипарисы, за которыми находится санаторий Русь, потом Беларусь. Ближайший пляж Альбатрос. Там мелкая галька, то есть такой мелкий камушек, называемого песчаным пляжем. То есть до него минут 13-15 пешком. Либо пляж санатория Радуга, если не ошибаюсь, 200 рублей. Вход туда стоит. Смотрите, есть тут одна интересная фишка, на самом деле прикольная. Да? Вот общий балкон, да, Смотрите. То есть тут можно поставить вот так дверь, <свят> здесь вот так вот чуть-чуть вырезать, чтобы не наклоняться. Вот, и одна студия будет у вас вот, с таким балконом, да? <свят> Вот такая необычная квартира, из которой при наличии денег можно сделать вот такую конфетку, и получится квартира для души. А можно поделить на несколько квартир, в итоге получится такой мини-отель. В общем, стоимость всего удовольствия вместе с гаражом 57 миллионов. Если отмести гараж, то получится 54. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. На ну, у меня на сегодня, пожалуй, все. С вами был Дмитрий Волков. Канал Волк Стрит. С вас лайк, может быть какой-нибудь комментарий. И обязательно подписку. Чтобы не пропускать интересные предложения, нужно поставить там колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых выпусках. Пока!